Сегодня мы решили отправиться на отпуск. Давайте же скорее зайдем в наш автобус. Не зря же мы заплатили за билеты. Ура, мы едем в автобусе. Вот, смотрите, -ка, какие эти колеса обозрения. Я на них вообще ни разу не катался. О, стрелочка. Гениально. Тут какие-то знаки, вроде сюда ехать не надо было. Не понял. Заплатили за билеты, оказались в автокатастрофе. Ой. Ух! Кота тащит! <свят> Этот отдыхает, а мы такие едем, да, в его автобусе. А, ну что-то типа -то того. Нам какой-то э, неизвестный нам человек, или если он не мутант, конечно. Это Леон избрал! Я знаю, а кто я это, это самый клоунс, кейс, право не по -другому по -другому не, nee, это, конечно, не колесо обозрения, но тоже неплохо. Какие-то дверки. Буду, я, я, я буду охранником Ух, Если ты увидишь синего монстра, залезай в коробку. А, типа Хаги-Ваги увижу или что? О, вот этого, что ли, как это на картинке? <и> <и> вроде бы написано «Лучший друг». Первый друг, блю. Так, какая-то дверь, давайте превратимся в коробку, чтобы не было страшно. Я, я буду коробочкой. Ого, вы уже тут сколько собрали, а я вообще ничего не нашел. <связанных> я хожу бесполезный такой. Окей, okay, а что это у него за топор в руках? Да я не знаю, может он и есть этот э, синий хагивай, да, который ни Ого, тут коробочек! Ну все, собрал этот большой котик. Это, это так, мы уже нашли 20 блоков, то есть вы, потому что. О! Вот этот, этот синий. Не вылазь из коробки, не из коробки, <связанных> <если> <связанных> тебя... Бежим! Нет, это... большой котик, вот это он его, конечно. Мне кажется, Ты... он был слишком большой этот кот и поэтому там не помездился и его съели. А, ух! О, это что такое? Что-то у нас кубики. появилось, кубики. давайте, кубики, давайте. кубики. Надо их кубики. Надо кубики. А, а куда ух убежал? Я здесь у коробок стою и Ребят, сам я давай. тоже коробка. Ого, давайте оставим еще два кубика, у кого есть? О, все, а мы и... все кубики собрали. Что за фигня? О, мне за это 50 монет заплатили. О, какая-то канализация. О, привет, зеленый чибрик. Ребята, если встретите зеленого монстра, во-первых, что вы должны о нем знать? Он слепой и он вас не видит. Зато у него нюх хороший. Так, нам нужно найти немножечко а еды. Коробки? Я не знаю. А я мне... коробка, кстати. Мне в коробке Конечно, нравится. что я... со мной а в коробке? Посмотрите, делать. что внутри коробки происходит с вами. А чё? Нам какой-то неизвестный человек или не человек говорит, что нам нужно э, что-то сделать. Собирай пакет! О! Ну, халявная я еда. Знаю, я знаю, кто это. Я нашел. <гас> что это за звуки страшные? Все. Я спецназа минималка. Ря рядом, рядом этот зеленый есть. А где он? Не, О, не тут какая-то дырочка, смотрите, я, я чувствую, туда слышу. залезть хочу. Хоп-хоп. И ч ⁇ какой-то наруч четвером зарезали? И нам а, тут комфортно. Это а, это я думала, это этот все давайте, а, я тут тоже... уже тесно становится. Давайте, по пошлите осторожно. Я тут, я в коробке. Я ж говорю, я специал на минималках, меня никто не найдет. Его от уха. А а? А? Я успел беги, давай, ты сможешь. Беги, беги, Макарон, беги, давай, скорее. Ой-ой-ой, он к нам идет. я его отвез. Ага. <laughs> не очень так да ты его отвел. Ой-ой-ой, да? он сюда бежит. А ч он Побеги. так остановился? У меня 5 мешков еды давай, я сейчас их всех принесу и мы покушаем. Вкусно. Только мне кажется, это похоже на корм, а не на еду, которую мы должны будем есть. А чё а? Ай, че он тут бегает? Он за котом бежит. Бедный кот. А интересно, из котов шаурма вкусная получится. Ну так, совет для монстра синего. Ну да, верно. Ой-ой-ой, тут еще зеленый и синий. Бегите! Бегите! Как мы будем бежать? Мы как, ели еле как ползаем в этих коробках. Тут зеленый, тут зеленый. Зеленый, а он ч, нюхан нас, уловит? к зеленому лучше не подходи, потому что он тебя схватит и сожрет. Ага, я все понял. Короче, надо бежать за едой, потому что она помечена сейчас. Так, нам осталось найти еще два мешочка еды, а нет, даже один. Вот он там, я его вижу. Пошлите. Погнали. Только осторожно, нужно смотреть по сторонам, а то они на на на нас съедят еще. Там, там монстр, не ходи туда, ум. В смысле? Там синий. Ничего, я же спецназовец самого крутого уровня. Он меня не заметит. Я невидимка. <звы> Стоп, мне кажется, мы вернулись туда, где мы были. Просто большой круг сделали. И где-то зеленый монстр. А, О, все, мы нашли всю еду, и у нас полная кормушка. Вот, даже повар нам накладывает ух, в тарелочку. Нет, ух, если ты на линии стоишь, тогда залезай в коробку, и тогда он тебя не поймает оранжевый. Я Какой оранжевый? Коробки. Какие коробки? Какие апельсины, блин? Надо кормить апельсин. Что за апельсин? Так, нам нужно два добровольца, которые готовы пожертвовать собой э, ради нас. Ух, ух, я же макаронина, может, вентиляции? я смогу его накормить. Ух, короче, сейчас не подходи к вентиляции, если там торчит какой-то фиолетовый чубрик, не подходи к нему, иначе он тебя утащит вентиляцию. Ого, как хаги-ваги прям. Нам какие-то лампочки теперь искать надо. Дай мне одну, пожалуйста. А как? И зачем? Нет, я подобрал. У меня есть одна лампочка с каким-то кристаллом. Зачем они нам нужны вообще? А у меня красная лампочка. А у меня желтая. А, а я не иску а, вот, он, вот, он, вот, он, вот он кто он <связывающий> это что батарейка какая-то или что дай-ка посмотреть <связывающий> <связывающий> вот это макароны Весно, утащил в этот монстр можно мимо него какие то проверю, или мимо него в можно. а он, он уже убежал. убежал у него какие то фиолетовые руки и какие то глаза ой вот да стрёмные он... звуки давайте бежать отсюда Кот такой бегает, вообще ему без разницы на всех этих... Да? Пошли искать эти лампочки. Нам кажется, надо еще 7 лампочек найти. Даже больше. У меня есть уже одна, так что нам нужно еще 7 найти. Ой-ой-ой. Какие-то страшные звуки. Идут какая-то табличка, написано... Нельзя еду в этой точке. А почему? О, пираты нашли какого-то, по нему. Где? Иду, Где он? Залез, что за зеленый? Я уж понял. А, типа такая пещалка, да? Ой. Что происходит? Мы сидим в каком-то домике и прячемся здесь. Я слышу мягкие шаги этого зеленого монстра. Давайте его вылазить, Мы тут как крысы какие-то сидим. А, зеленый. Здесь. Ух, ух, ух. А ты знаешь, беги! Беги, раньше... беги, беги! Бегу, бегу. я не знаю, ли он по лестнице может лазить, но наверное может. Надо беги. Беги. Че там же просто пробежал Блэкфокс. Че бежать, да? Короче, я буду наблюдать за ухом. Короче, мы спецназовцы коробочки, так что перемещаемся тихо. Ой, кота нашли. Вот, был вот без коробки ходил, теперь его еще, нашли. Еще три колбы, еще три колбы. У меня есть одна колбочка, что с ней делать? Короче, надо найти место, куда их надо ставить. Ага, понятно. О, туда мне кажется, туда, да, надо туда, надо, туда надо, эти надо ставить. ставить лапочки, надо лапочки, О, надо... у тебя тоже одна лампочка есть, у меня тоже мою лампочку украли. Осталась одна лампочка. Одна, последняя осталась лампочка. Да, Что? у кого есть одна Что? лампочка? М -м где же нам найти последнюю лампочку? Вот всегда так. Именно последнюю сложно найти. Ой, синий тут. Он бегает с нами. Прячься, давай. О, вон там, смотрите, последняя лампочка горит каким-то цветом. так что теперь делать надо беги, беги, беги, беги, а! беги. фух значит, надо мной был знак, он был но он пропал а надо мной был восклицательный он... знак он пропал все значит он тебя не поймает фух не плачь, он, сзади. он за нами идет он, не по... он нас не видит короче, сейчас. а мы... че он за нами идет тогда я беги, слышу где вон беги беги, беги но он думает где мы уны он, он нас пытается нащупать ага вроде бы глаза есть Ух. а он не видит смотрите вот у него есть глаза но он слепой а у того вместо глаз пуговицы он видит нас что-то нелогично так у они просто пластиковые глаза что ой -ой -ой, и вы ой какая-то полоска из-за ой смотрите там еще вот этот фиолетовый вылез из вентиляции чтобы нас всех поймать короче все монстры решили нас съесть. в один момент фиолетовый уйдет оранжевый пробежит и мы пойдем и положим последнюю лампочку О, вот это он страшный конечно а че он тебя не съел все монстры тут собрались у меня лампочку забрали она там теперь у меня один странный вопрос появился разве сиди не вентиляции сидит? нет Фиолетовый. там какая-то фиолетовая жижа давайте берем и побежали обратно Ух, О! о. мы собрали все лампочки ура, о, ура. А -а -а -а. ой кажется так не должно не было быть да? или должно было? свет отключили Что? вот блин каждый день такое Ого, он говорит, нам нужны фонарики. О, как быстро я бегу без коробки. Ого. А тут так темно, мы монстров, наверное, не заметим. Нам нужны какие-то батарейки, 9 штук целых. Пошлите за батарейками, а то мы так вообще не выберемся отсюда никогда. Нет, к нам идет зеленый. Где? Я слышал его, он рядом Беги, пират, беги. Я О его, нет, меня... пирата нашли. зеленый значит там зеленый, надо убегать. Вот это мы, коробочки с фонариками. Это вообще что такое? Ах! Одна батарейка. Моя. Мне... Я, он, он там, где батарейка. О, может... нет, надо бежать, надо бежать. Идемте сюда, сюда, идемте сюда. Он там, где батарейка. Куда я свечу, там зеленый. О, еще одна батарейка. Я уже две батарейки нашел. Зеленый ушел микбан. А? Оранжевый. Прямо рядом со мной побежал. Фух. Хорошо, что я был в коробке. Оранжевый побежал. О, батарейка, батарейка. Где? Я, я подобрал. Я, её... я принес еще две. Осталось батарей... еще две батарейки. Давай. Мне кажется, что он их несет. Давай. Давай. Я тоже так думаю. Ты наша спасение. Ой-ой-ой. А вот ты нет. Сзади синий, сзади Фух. синий. Он успел! Ух! Его чуть синий не сел, он успел это сделать. 125. Мы починили свет. наконец -то. Спасибо вам за то, что выключили свет обратно. В награды я отпущу вас всем. Но сначала.. Сначала я устрою тебе. Ваша... Вечеринку. После вечеринки вы будете все свободны. Я обещаю. Так, нас осталось пятеро. Я могу вылезти из коробки на 15 секунд. Ура! О, я тихит взял! Я тикет! Ух, постик! Я тоже введу их. О, теперь у меня есть шапочка какая-то зеленая. О, у меня. А у меня синяя. О, он нам хочет тортик еще подарить. О, теперь я не в коробке. Смотри, тут вот какие-то кубики. Спит. Синий спит. И больше нельзя. А? Ой, шарик лопнул. И он туда побежал. На шарики не наступать, чтобы эм, он нас не уснул. Понял, а кто-нибудь хочет наступить? Я не хочу. <laughs> Пошлите лучше торт кушать уже. Ням-ням-ням. Тортик. Мое. Ну, вообще. Привет. Всем по кусочку, Привет. думаю, хватит. Ой, а, а что тут шарик спускать? А, нет, прям на вилку. Ой. Нет, бежим! Бежим! Что делать? Сюда надо, надо кубики, кубики, Мы же не успеем. Скорее! Бежать. Бежим! Бежать. Ой, он бежит за нами! Нет, он уже близко! На, направо, направо! А сюда! Ура. Сюда, давайте сюда! Бежим! Присесть! Еще! Бежим, бежим! Куда бежать? Я уже не знаю! Мы выбрались! Ура! А где монстр? Давай сюда, скорее! Там же монстр! А, вон он, сзади! Как ваги прям бежит. Ди -ди! Давай сюда. О, его придавило, он решил убежать. Лягушка? Я не оценил их. Лягушка какая-то. Это кажется какой-то или таракан. Ага. Таракан. Как по мне, лягушка похоже. Я могу сейчас, прямо сейчас, купить себе какой-нибудь подарок и открыть его вот этот. Драконий пак. Давайте я попробую его открыть и посмотреть, что мне выпадет. О, И! Нет! Редко я выпал. Легендарка так близко была. Какие-то шины мне выпали, зачем? О! Теперь я не в коробке прячусь, а в шинах прячусь. Мне больше коробка, если честно, нравится. А то в шинах там понять, наверное. В коробке, о. Спецназовец первого класса. На этом все. Сейчас вы можете посмотреть целый плейлист, где мы прятались только не в коробочках. С вами был Геймс. Всем пока.